Здравствуйте! В этой серии роликов мы поговорим о проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации автоматических котлов. Проблема шестая. Двигатель подачи топлива гудит, но шнек не крутится. В шнек мог попасть посторонний предмет. Попробуйте помочь двигателю вручную с помощью ключа, повернув его, когда двигатель включится. Если это не помогло, откройте лючок под бункером, открутив две гайки. Если постороннего предмета нет, Необходимо снять мотор-редуктор и раскрутить шнек вручную. Также у этой проблемы могут быть еще несколько причин. Низкое напряжение сети, неисправность двигателя или редуктора. На этом все. Мы разобрали, что делать, если двигатель работает, но шнек не крутится. Удачно вам использования!